А у вас что пошло, Женя, расскажи. В Москве движуха, а у вас что? А с какого места ты хочешь мне начал? Ну, интересные события, 2 миллиарда, ой, господи, какие миллиарды, 2 триллиона Трамп вкинул в экономику, то есть, я думаю, у Рейкана бы челюсть выпала с его рейгономикой, он бы а а а оплаумил прям там, бы сказал, сколько, сколько, 2 триллиона в экономику США, просто так, И а что за это, а что за это дадут, да, но были в свое время моменты, когда разными путями завели 800 миллиардов, да, помнишь? Так что вот начнем, наверное, с этого, с двух триллионов и вообще с той ситуации, которая у вас там происходит. Я так понимаю, Трамп не вводит пока карантин, но дает деньги. А Путин, блядь, вводит карантин, но денег не дает, да? Ну, то есть, фо -фо формально не вводит карантин, а фактически ввел карантин, но денег не дает. Ну, началось все... Наверное, уже недели две-три назад республиканцы сказали, что, похоже, нужно нам поддерживать экономику, а то тут швах по полной программе. Причем началось с того, что во многих штатах, практически во всех, когда поняли, что все 50 штатов охвачены эпидемией, ну, у нас ее тоже тут эпидемия называют, хотя понятно, что это пандемия, выяснилось, что единственный способ защититься – это предотвратить всякие контакты. Что это означает? Что сразу остановились все бизнесы. В основном это ну, естественно там, рестораны, кафе, даже те люди, которые там строят дома, им не позволено это делать. Люди, которые строят дома, покупают стройматериалы в огромных магазинах, где их продают. То есть эти бизнесы закрылись. А тут они схватились за голову, потому что выяснилось, что людям надо есть, платить там, знаешь, по счетам и так далее. Ну и республиканцы, бия себя в грудь, сказали, что сейчас мы как триллиончик вкатим в экономику и всем будет хорошо. Поставили это на рассмотрение, демократы возмутились, что это мы тут? а мы где, а тут скоро выборы. Трамп скажет, я тут триллион выделил, а мы тут опять сбоку типа сидим курим. Они сказали, нет, давайте еще что-нибудь решим, поговорим. Ну и решили, что добавить еще один триллион. Ну, в общем, общая сумма 2,2 триллиона. Uh, в принципе, в интернете можно найти, куда это все будет uh, распределяться. Пара интересных моментов, что всю uh, трамповскую меньшпуху от этого отстранили, причем в этом же самом законе, что ни бизнесы, ни друзья, ни родственники, ни дучатые племянники не имеют никаких прав отсюда ничего брать сразу, изначально. Также в этом законе сказали, что будут ежедневно или еженедельно, сейчас не помню, собираться комиссия, который будет в прямом эфире онлайн отвечать, куда ушли баблосы. вот Это мне тоже понравилось, что никак у нас, знаешь, подписал, деньги куда-то ушли, и все. Тут все будут смотреть, я думаю, как новый будет это шоу такое, реалити. Вот. Ну и там, в общем, большое количество, по 500 миллиардов, это просто раздача денег, как вот у них называется вертолетное значит, финансирование, вот. и остальные все пойдут на поддержание аэрокомпании, в медицинских учреждений, мелких, мелких средних бизнесов, ну и так далее, тому подобное. Вот Я так понимаю, в течение двух-трех недель это все должно начать крутиться, поступать. Но там будет видно, потому что, видишь, проблема-то какая-то. Экономика США, как мартенская печь, ее разогрел, и останавливать нельзя. А сейчас они практически воткнули такой кол в, эту, в экономику, то есть все стоит, кроме так называемых эссенциальных или необходимых бизнесов. То есть вот медицина, необходимый бизнес, продажа и производство оружия необходимый бизнес, ну, еще такие, около вот этих всех вертящихся дел, там, проду продукты, питания, медикаменты и так далее, и тому подобное. Вот. А в 90% бизнесов стоят, и вот через 2-3 месяца народ чешет репу, все равно эти 2,5, практически триллионы, улетят мгновенно, а через 2 месяца что делать, опять, как платить за ипотеку, как платить за машину, и так далее, и тому подобное. Отсюда Трамп начинает говорить, что давайте-ка мы к Пасхе сейчас это, все это закончим и начнем опять работать. Но, похоже, он уже начал задумываться над этим своим решением. Но это вот пока что он по 2 триллионам. Ну, задумываться конечно, надо было раньше. Вот потрясающая ситуация. Соединенные Штаты Америки такой гигант, обладающий 17 спецслужбами, я посмотрел, аналитических центров медицинских более 40, те, которые работают, ну, так скажем, в направлении вот, вирусологии. Что ж, никто не мог Трампу объяснить в конце декабря, начале января, то, что было очевидно уже всем, по крайней мере, всем было очевидно в конце января, да, что все, кирдык, надо как-то это подготовиться, может быть, как-то, что-то там или границы перекрывать временно, или еще что-то делать. Но, в общем, в любом случае, план действий должен был быть сверстан не вчера, там не позавчера, а в январе. Этого не случилось. Я понимаю, почему это не случилось у Путина. Потому что там удачье одно, воры, жулики и так далее. Почему это в Америке-то не случилось? Ну, я думаю, идея такая. Они, я думаю, прекрасно, конечно, представляли э, все, что может произойти. Но, как обычно, знаешь, это держали Свои пальцы перекрещенными, знаешь, как у нас говорится, там надеялись на американский авось, думали, их пронесет. Потому что, видишь, сразу а, с, с кондачка так начинать говорить, что ребятам закрываем границы, отменяем все авиарейсы и все бизнесы встают. Тут бы, конечно, все припухли сразу от такого небывалого знаешь, наката. А, и, в принципе, видишь, мы с тобой когда разговаривали, не знаю, 2-3 недели назад у меня дежурство, когда закончилось, еще мы говорили один-два больных, одна там, там, 27 больных, одна смерть вот, и так далее. И все, три недели прошло и уже такие, смотрите, и а, данные по статистике и, и в принципе в экономике тоже такой произошел взрыв. То есть, я не знаю, но ну, 2-3 недели достаточно быстрый срок. Хотя, конечно, я думаю, что они просто не хотели а, нагнетать еще больше паники. Потому что сейчас вот что мы в Нью-Йорке наблюдаем, это, знаешь, 90% на этом основано. А вот Соединенные Штаты сейчас кому-то помогают, говорят о какой-то помощи США, кроме самих США, да, вот я, понятная мысль, Путин рассказывает о том, что он помогает там сейчас уже 10 странам, а будет еще 100 помогать, а еще он предложил Трампу помощь, значит, в борьбе с коронавирусом, Соединенные Штаты такая могучая страна, там 22 триллиона ВВП, ну, то есть, в, там, наверное, уже во сколько? Ну, наверное, в 15 раз больше, чем в России, да? Вот, и при... Ну, не в 15, ну да, в 15, кстати. И при этом, вроде как, я не слышу, чтобы Трамп бился в грудь и кричал, а вот давайте поможем там еще кому-то, кроме Саня. ситуация, видишь, тут нарастает, пайк экспоненте, поэтому в, в, больше заболевших, более смертельных случаев. Вчера было 120, сегодня уже 140 тысяч заболевших в Соединенных Штатах. То есть, я думаю, он даже рта не откроет, что кому-то чего-то помогать, потому что здесь тоже дефициты и с ИВЛ, и с масками, и с защитными костюмами, и мы только видим еще как бы верхушку айсберга, еще взрыв-то не произошел, я думаю, в течение двух, трех, четырех недель это будет продолжать развиваться. Вот как только он заикнется какой-то помощи кому-то другому, он это как раз Потому что мы говорили, что Трампа сейчас может спихнуть только какой-то абсолютно необдуманный поступок. Пока у него рейтинг там за 50% уже, по-моему, поднялся, поддержки вот, небывалый. Вот. Если он сейчас еще не накосячит, он точно второй срок идет, даже без вариантов. Вот. Поэтому надо фильтровать базары. А потом, я думаю, видишь, Америка поможет всему земному шару. Прежде всего, если быстрее здесь у себя справится и раз, раскрутит экономику опять. Как, ну, как уже было при пандемии Испанки. Именно та ситуация, которая была после Испанки, помогла всему миру. Именно тем, что экономика Америки раскрутилась. И без всякой Испанки весь мир был поставлен раком от того, что в Америке началась Великая Депрессия. Понимаешь, то есть никакой Испанки не было, а в мире была... В общем-то ситуация жутчайшая, поэтому еще непонятно, что страшнее да, на сегодняшний день, там какой-то глобальный экономический кризис или пандемия. То есть не ясно, что, ну, скорее всего глобальный экономический кризис страшнее, потому что при пандемии есть средства лечить людей, есть средства кормить, поить и все такое прочее, а при глобальном кризисе на это средств не будет. И вот ситуация тоже такая же вот интересная происходит в Европе, ты видишь сейчас сельхоз работы выполняет минимальное количество людей, сезонных рабочих нет, то есть, еды не будет к осени, но Европа сама себя прокормит. Я так понимаю, в Соединенных Штатах чуть ситуация лучше, то есть, там посеять посеяли, и сельхоз сельхозработами занимаются, и, в общем-то, там огромное количество машин этим занимается, весь процесс очень технологичен, еще с, там, со старых времен, с тех времен, про которые писали, помнишь, этот э, Джек Восьмеркин, американец, я помню, в детстве прочитал, и мне не, непонятно было, одна вещь мне непонятна, когда он приехал в этот колхоз, ну не в колхоз, в село колхоз, то он организовывал, но в смысле, не он, а там какие-то пролетарии организовывали, а он со своим дружком купил у всех ботву картофельную и вся эта шобла никак не могла понять, зачем им покупать ботву, а он ее заложил в яму, ну то есть сделал силусную яму она стала такая коричневая, вся в слизи ну коровы с удовольствием это уминали, и вот тогда мне, я не был никогда сельхозником, да, но мне пришло в голову еще в детстве, я думаю, а что же в россии никто не додумался, что это можно сделать, почему американцы-то это делали, да, он притащил там машину, там трактор что-то еще там и так далее а в России этого никогда не было и вот сейчас я так понимаю что для Путина принципиально, чтобы никто из сельхозников по крайней мере не пошел ни на какой карантин, потому что в России будет полная жопа, если в Европе могут быть проблемы с продуктами питания, то в России будет просто голод, вот что в Америке сейчас что-нибудь говорят на эту тему, на тему продовольственной безопасности ну, пока, я так понимаю, сейчас видишь, сейчас основная тема это вот этот экспоненциальный рост больных и смертностей, особенно вот в районе Нью-Йорка и прилежащих штатов. Пока еще молчат. То есть вот у нас в наших продуктовых магазинах все завалено. Да, там не рекомендуют слишком часто ходить, но продуктов полно. Также там вчера моя жена выяснила, что можно просто на интернете набрать, тебе привезут, прям сбросят около крыльца. Вот, но. Пока еще никто не говорит, там, ребята, у нас, когда вообще все это закончится. Вот. Но штаты, которые, знаешь, вот эти среднеамериканские и туда немножко ближе к Западу, я посмотрел по статистике, они дают карту, где больше заболеваний. То есть, как ни странно, вот эта полоса около Калифорнии с Запада, и потом вот эта полоса Нью-Йорк, Массачусетс, знаешь, Нью-Джерси, Лонг-Айленд, вот это. А вот как бы в середине все так, где вот эти сельхозштаты, там Техас, Айдахор, Омаха и так далее. У них там, знаешь, все так легко оранжевым закрашено. То есть фигня. То есть там пока все в порядке. Да, вот тут интересно. Я смотрел по местному телевидению, показывали Трампа и говорили про General Motors. Из того, что говорили про General Motors, я понял, что Трамп поручил делать аппараты EVL. Причем я понимаю так, что европейцы тоже рассчитывают. То есть что General Motors настолько быстро сейчас там произведет безумное количество этих аппаратов, что хватит, в общем-то, не только на долю США. Вот каким образом я не понимаю, производство в условиях фактически карантинных мероприятий. Ну, я понимаю, что там какие-то особые условия будут, там какие-то особые деньги туда посылать, но люди-то те же, они также будут болеть этим коронавирусом. Вот ты как врач скажи, а можно организовать какие-то такие ну, мероприятия, если они не будут военными, если это не как на пороховом завозе во время Второй мировой войны в, то, в, то, в тех же Соединенных Штатах, когда там и дневали, и ночевали, и и, в общем-то, э -э -э э -э там же ни одного взрыва не было на, на пороховых заводах США, это же не Россия. Поэтому, то есть, так все было исключительно налажено. Вот смогли-то они наладить так чтобы там не перезаражать просто людей и выпустить эти ВЛ. Как ты думаешь, сейчас есть потенциал? Ну, я так понимаю, это вот часть вот этого перехода на военное время, индустрии, то есть, это, они получили заказ, как там это будет, это, знаешь, новость практически двадцать четырех часов, пока еще никаких там деталей я не слышал, не видел, ну, наверное, есть какой-то план глобальный, чуть позже, может, смогу рассказать, пока, говорю, у меня информации нету. И Трамп, значит, вот заявил, что 200 тысяч могут быть жертвы коронавируса. Это такой хороший сценарий, как, ну, судя по всему, ну, как я смог перевести, то есть, а тогда какой же плохой, если вот там прикидывают что 2 миллиона 200 – это плохой сценарий, а 200 тысяч – это хороший сценарий. То есть, ну, американцы как-то серьезно это обсуждают, плохой, хороший сценарий. То есть, они к этому готовы? А, ну, ну, шухер тут конкретный, конечно. То есть, все сидят по домам, нос не высовывают, дороги пустые, ездят только эти, знаешь, огромные грузовики с, там, с продукцией с какими-то Необходимыми вещами. Вот, все бизнесы закрыты. Вот. Конечно, когда хорошая погода, смотришь, там и дети ходят. То есть гулять нам можно, без всяких аусвайсов. пожалуйста. Вот. Но, я так понимаю, народ, конечно, чешет репу. Потому что у всех больше, конечно, неопределенности в голове. Вот видишь, в Караганде как интересно люди тоже живут. Там подъезд жилого дома заперли на замок. То Люди, которые, я так понимаю, находятся внутри, они теперь продукты питания получают раз в какой-то в неделю, что ли, или там, в день, по заявкам будут получать, по заявкам радиослушателей. Да? Представляешь, какая прелесть. Я думаю, что ну, это такой совок. То есть вот ничем не изменилось. Помнишь, там песня-то была... У Дюны карту пальцем не, прот... не протрешь, обязательно найдешь, есть на свете уголок, ни на что он не похож, да? Там кумыс на кошмах пьют, песни под кого поют, да? Но не верь мне никто, все воп... с вопросом пристают. Так вот похож, ты видишь, вот весь совок абсолютно похож. Это, знаешь, вот мероприятия карантинные, они во всем бывшем совке, ну, за исключением там Прибалтики и даже за исключением Украины, как это ни странно, они везде практически одинаковые. Либо это чрезмерное что-то, то есть всех посадили и повесили замок, либо это похеру на все, как у, у батьки Лукашенко, да, нет никакого, там, ходите в баню, да, и играйте в хоккей, и все похеру». То есть, вот совершенно вроде разно, полярно, то есть там на замок посадили людей, там как собак на цепь, а здесь никаких мер не предпринимают. Но идея-то одна и та же, что народ похеру, то есть это выбор какого-то там, я не знаю, Султана, или Нур-Султана, да, или батьки, блять, или там Вовки, как вот, он выбирает, что делать, так, эти сидеть под замком, на этих вообще внимание не обращать, а эти вообще еще денег должны, вот это, конечно, жуткая ситуация, вот, а в Саратове вторую городскую больницу решили полностью отдать для госпитализации больных, это в общем-то, больница, где хирургия, где кардиология и так далее. И непонятно, почему вдруг ее как инфекционную. И там инфекционное отделение это деревянный дом, стоящий во дворе, вот в этой больнице. Инфекционное отделение, представляешь? Жуткое совершенно такое. Я помню, был молодым человеком, наверное, 16 лет мне было. Я припил это было 1 мая и шел или накануне 1 мая и шел ночью с девушкой и с другом я уже рассказывал по Чернышевской и там в этой больнице горят, горит свет в нескольких окнах а я встал и начал кричать люди, люди вас обманули, зачем вы лечитесь, все равно умрете. Вот сейчас я так понимаю, что мои слова как-то достигли цели, да? вот представляешь, то есть вначале рассказывали о том, что ничего нет, никакого коронавируса, что все это происки империалистов, а теперь больницу разгоняют. Ты же понимаешь, что разогнать вот такую больницу куда-то нужно, там же люди, она же не пустая, там же лежат люди, там полно отделений. Там э, травмпункт в этой больнице, там в этой больнице э, кардиология, в этой больнице, я говорю, хирургическое отделение, там гнойной хирургии, чего только нет. И сейчас их, куда их всех делают? То есть, это вот такое сокращение, которое э, оптимизация, да, оптимизация. И мы же с тобой говорили, что случись чего, помнишь, мы про Песку Глыбочка вспоминали, который э, сделал из э, токсикологии сделал урологию очередную. Ну, потому что он врач-уролог. Я говорю, вот если, не дай бог, кто-то отравится, э, то будут простату массировать блядь, отравившемуся. А я говорю, а если какая-то будет пандемия, то все, спасения нет. Вот пандемия, и, и что ж, в результате выкидывают людей, я так понимаю, что же они как мухи выздоровели эти больные, их же выкинули из этой больницы, а вот как в Штатах сейчас, ну, в Китае за один день там, ну не за один за три строили больницу, я так понимаю, что в Штатах во время войны так за три дня строили эти э, сухогрузы либерейты да? а у этот ой, или как он назывался-то, господи фу, бля. вот, а а больницы сейчас откуда возьмут, вот если будет большое количество больных, куда их повезут? Ну, видишь, вот последние данные в Нью-Йорке чуть ли уже не в центральном парке или там где-то на стадионах, они уже что-то там начинают разворачивать. Ну, видишь, основная проблема в чем заключается, что, опять же, статистически там 80 с лишним процентом людей, людей не нужна какая-то супер-мупер-дуперская, медицинская помощь, они все там на своих ногах перенесут дома, откашлятся, отчихаются. Вот. А вот этому там 5-10% нужна палата интенсивной терапии. То есть, освобождать там всю больницу не имеет смысла. То есть, если у вас там 100 коек, ну, допустим, такая маленькая больничка, 100 коек и только 5 аппаратов искусственного дыхания, ну, вот у вас, считай, больница на 5 коек только рассчитана автоматически. То есть, если у вас есть все койки, обеспеченные ВЛ, ну, тогда вы, да, подготовились. То есть, вот в моей у нас, по-моему, 350-400 коек. Больные лежат, конечно, мы их фильтруем в том плане, что там кому-то там быстро оказали помощь, выписали в приемном покое, стараются тоже там поскорее если нет жизненных показаний, выписывать. Но определили два этажа, нагнали туда аппаратах искусственной вентиляции и просто там сидят и ждут. нас, по-моему, там два или три случая с подозрением, вот они там сидят. А как говорят, такого завала нет. А вот братьелек у меня другая история. Он у меня анестезиолог-ренематолог, на Манхэттене в больнице работает. Сегодня пришел с дежурства. Я ему позвонил, спросил, ну как? Он спросил у меня, помнишь «Пёрл-Харбор» кино? Я говорю, да, после атаки. Он говорит, примерно то же самое. То есть, все забито, все там ИВЛ на каждом этаже. Я, говорит, бегаю, как этот угорелый, интубирую направо-налево. Вот, пациентов 20 с коронавирусом, Вот там мои говорит, 6 там напарников. Там 10 анестезиологов, 4 там на больничном с коронавирусом, 6 там работают критически круглосуточно. Вот. Все там уже чуть ли там не в коридорах стоит, больница забита там до отказа. То есть он сказал, что вот ничего говорит, лучше, чем вот сравнение с Перл-Харбором, когда у них там триаж, знаешь, вот это помадой там на лбу, там, мазали красным, кого там можно еще спасти, кого же нельзя. Примерно такая же ситуация. Ну, обычно йодом в российских госпиталях или зеленкой. Та же самая, да, ситуация, да. <звы> То есть, когда кладут всех, ну, это госпиталь... Э -э -э полевой так действует, то есть притаскивает, раскладывают на полу и все там врач делает, ну основной главный врач, как правило самый главный командир делает обходы и назначение этого на стол, этого в сторону, этого морфин и так далее, этому костыли, вон пусть выйдет вообще погуляет, поэтому это ну, это логично, когда нет в общем-то ни условий ни мощности, чтобы спасти людей или там как-то как хотя бы помочь но я думаю, что в любом случае в Штатах гораздо больше, чем в какой бы то ни было стране этих и вот парадокс то есть, во многих странах, в большинстве европейских стран, медицина государственная. В Штатах нет государственной медицины практически, но есть возможность помогать людям. А вот Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом. Какие успехи, никто не знает, блядь, но есть успехи. Но в чем, мать, они состоят, смертному знать не дано, понимаешь? Вот, прям как у Гомера, блядь. И путь, ну, смешного мало, потому что мы с тобой-то ржем все-таки там А я представляю, что сейчас в России, да, как, как в том анекдоте, что там в Воронеже творится То есть жрачки осталось там на три недели, я так понимаю, всей медицинских препаратов нет Никаких персонала медицинского тоже нет Основная, Основной заболевший в Италии это медик вот сейчас российские медики все заболеют, и кто будет лечить, кого вообще непонятно. Ну, то есть, их на 50% сократили, называлась это оптимизация. Вот сейчас при такой оптимизации, я думаю... Почтальоны, они же хотели, чтобы почтальоны всех лечили, вот, блядь, надо Путина, сука, вот мы их специально, этих пидоров, когда режим падет, которые из них не подохнут, загоним на Индигирку Колымот, вот я им обещаю, что мы поставим им в качестве фельдшеров, блядь, врачей, зубных врачей, почтальонов. Их, блядей этих, всех будут лечить почтальоны. Ни одного врача мы туда не пошлем. Пусть их лечат почтальоны. Путин же думает, что вот этот вот сын уборщицы, да, и одноглазый уборщица и вечно пьяного вахтера, он думает, что он всех умнее в мире. Что он, он, он живет вот эту жизнь, она для него первая, единственная, и он думает, что у всех такая же точно жизнь, что у него ни, ни у кого нет мозгов, и никто не помнит, что было раньше, там, сто лет назад, двести лет назад, что это э, не осталось нигде, не зафиксировано, да? то есть он учится на собственном опыте, а, собственно, и нас э, решил проучить собственным опытом.